Привет, с вами канал Ресурсы Факт. Сейчас будем менять на Prada 150-13 год нижнюю крестовину рулевого кардана. Почему меняю крестовину? Потому что сам кардан стоит 130, рулевой кардан стоит 130 долларов, а крестовина стоит 7 долларов. Причем она Madden Japan. Вот так вот упаковочка, больше ничего нет. Вот так она выглядит упаковочка. Попытаюсь на этом сэкономить. Отходила родной кардан вот крестовина вот это рулевого кардана отходила 186 тысяч. Так как катаюсь по ямам, она быстро вышла из строя, короче, и крышка и нуждается в замене. Хочу посмотреть после замены крестовины сколько отходит именно сама крестовина. Будем сейчас перепрессовывать ее и это целесообразно ли такая экономия. Итак, начнем. Смотрим крестовину и люфт. Так, Дим, а ну покажи. Вот, видите люфт. Пошел уже, да? Так. Да, надо менять. То есть, когда я на плохой дороге поворачиваю влево-вправо, выкручиваю руль, там, объезжаю ямки, я чувствую Постукивание, биение, да, это вот эта крестовина. Так что будем ее менять. Итак, начнем. Так, здесь с... снизу два болтика. Один болтик на 12 под ключик. И сверху такой же самый. Откручиваем их. Вот болтик. Один. Откручиваем с одной стороны. нижний болт сейчас верхний будем откручивать так у нас здесь шлицы ставим меточки не забываем резко снимать метку ставим сейчас Поставили меточку в разрезике. вон меточка белая, так и снизу будем снимать так же сам, меточку. Так, поставили нижнюю меточку, тоже наш лицевой и снимаем карданчик, у него проблемка тут закисает, вот, ржавчина нужно заливать вд 40 либо какими-то растворами чтобы оно откисло минут 15 и снимать все меняем крестовинку Давай. так будем перепрессовывать здесь вот такие вот э заплеска на крестовинке будем это сейчас напильничком счесывать Выравнивать потом новую крестовинку И таким же образом заплескаем Крестовину распрессовали Так это все выглядит Там уже пыльничек был наторват Не знаю сколько походили бы Но люфт увеличивается Не стал рисковать Сейчас будем менять Впрессовывать новую крестовину это надо сделать очень аккуратно чтобы не попасть на безвыходный вариант с заменой рулевого кардана выпрессовываем чашечку Так сняли, вот наша крестовинка старая. Сейчас будем ставить новую крестовину фирмы GMB. Смотрим количество смазочки, смазочка есть. Если что, мы сейчас добавим, да, немного. Как ты считаешь, Дим? Надо добавлять. Да добавим немножко. Добавим немного смазки. Вымеряем зазорчики, все ли совпадает, и будем впрессовывать. Если у нас не получится, тогда попадаю на идеально, идеально да? рулевой кардан. Но не будем о плохом, попытаемся сэкономить. Так, поверхность мы зачистили. Вычистили, Вычистили да. Вычистили, да. Так, готова к прессовке, да, крестовина? Да. Сейчас идем на пресс и будем прессовывать давай пошли. пошли так помазали смазки добавили очень аккуратно чтобы иголочки не рассыпались вставляем так вставили берем старую чашку на старую чашку Надо в нужный момент остановиться, да? Да, Чтобы посмотреть, проверим, насколько она правильно зашла. Симметрично. Так, стало офигенно, смазочка он трохи выступила вообще. Отлично. Хорошо все стало с этой стороны, да? Да. Так, вторую деталь. Чашечки поставили на место. Теперь будем закрепывать. метками мы приклепали Вот он держится Выставили опять по меткам По меточкам выставили Разрез и метка, да Выставили лицевую Теперь будем закручивать нижний болт и верх. Так, есть, вставим да. Закру Закручиваем болт Установили рулевой кардан Закрутили Болт нижний, верхний Сейчас будем проверять крестовину Есть люфт или нет Крестовина установлена Проверяем на люфт Люфта нет, все четко Стоит, все хорошо С вами был канал Ресурсы факт Подписывайтесь и ставьте лайки Всем удачи. Пока.